Всем привет, приветствую вас на своем канале. Продолжаем проектирование мерной кружки и в этом видео мы определим уровень, который занимает объем воды в 1 кубический дециметр, то есть 1 литр воды. Геометрия у нас уже спроектирована и уже по отработанной технологии нам необходимо на плоскости спереди нарисовать эскиз. Рисуем эскиз от исходной точки. В принципе, можем привязаться к любой другой геометрии, которая ниже уровня дна, но лучше от исходной точки это делать. Берем прямоугольник из центра. Здесь добавляем взаимосвязь средняя точка. И ставим высоту, ну, допустим, 135 миллиметров. Можем также поставить здесь 220 мм, чтобы точно с запасом и с помощью вытянутой бабышки, не объединяя результат, это очень важно, с помощью средней плоскости, то есть симметрично удавливается в обе стороны от эскиза, щелкаем окей. После чего у нас появляется два твердых тела, это сама чашка и имитация воды. Но если мы сейчас просто вычтем одно тело из другого, то у нас этот внутренний объем он здесь не покажет. Нам необходимо закрыть вот эту вот верхнюю часть кружки заглушечкой. Выбираем здесь эту грань и рисуем на ней новый эскиз. здесь давайте выберем 119 мм и нарисуем вот эти точки сюда и с помощью всего линии поставим размер так, размер нам не нужен и теперь здесь поставим угол на ОК и зеркалим наши линии. Щелкаем окей. После чего нам необходимо отсечь лишнюю часть окружности. Отсекаем. И у нас получается замкнутый контур. Выдавливаем его вниз. Надо, допустим, полмиллиметра. Кружка нервно у нас уже закрыта. Получилось, собственно говоря, точно так же, как мы делали с бутылкой 19 литров. И теперь мы уже можем вычесть одно тело из другого. Идем вставка, элементы, скомбинировать тела. Выбираем кружку, выбираем эту бабышку, удалить, щелкаем ОК и выбираем выбранные тела. Наоборот, нужно выбрать. Первую выбираем вытянутую бабышку, а вторую выбираем кружку. Щелкаем ОК. Выбранные тела. Щелкаем ОК. И вот у нас получился внутренний объем кружки, предполагаемый объем в один кубический дециметр. Здесь меняем материал. На воду. Вода находится в папке другие не металлы. И теперь смотрим ее массу. Анализировать массовые характеристики. 970 грамм. Необходимо добавить пару миллиметров, наверное. Не 135, а 138. Обновим модель. И вот ровно 1 килограмм Будет занимать э, такой столб воды высотой высотой в 138 миллиметров. В принципе, мы здесь можем э, скрыть пока ненужные нам элементы. И скрыть вот эту бабушечку. И здесь, в принципе, уже можем на э, расстоянии от исходной точки 138 мм нарисовать рисочку, что здесь объем равен 1 литру. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.